Добро пожаловать на канал, и я сразу хочу сказать, что это просто перевод. Не критикуйте меня слишком сильно за это, я действительно старался. Ну а сейчас, приятного вам просмотра. А да, если что, вы на канале Science TV, и если вы не подписаны, то пожалуйста подпишитесь. Это очень важно для меня, это огромная поддержка с вашей стороны. Ну ладно, а теперь действительно начинаем. Мы расскажем вам. Правду о пяти ложных вещах, которые родители, вероятно, рассказывали вам в прошлом. И, пожалуй, номер один. Вы, возможно, слышали, как ваши родители говорили, что у них нет любимчика. Но согласно социально-исследовательской группе Катрин Конгер, это, вероятнее всего, они вам лгали. Да что ты, черт побери, такое несешь? Оу, сейчас мне придется вам объяснить, что я несу, а точнее, спереводить. Есть ли такое слово, интересно? Ну ладно, есть ли, нет ли, мне все равно придется это сделать. Короче, вот этой социальной группой было изучено 384 семьи. Целых 384 семьи, вы это представляете, какое огромное масштабное исследование. Но также стоит учесть, что это семьи из США. Так что я не могу сказать с точностью на 100%, что у нас статистика похожа с ними. Но думаю, что вы поняли, так что вот статистика. Сейчас я ее вам покажу. Приготовьтесь. Мне лишь остается ее только достать. Минуточку. Это заняло у меня всего пару секунд, но я все равно справился. Я говорю за себя. Ну ладно, а теперь вернемся к статистике, которая гласит, что 74% из мам и 70% из пап признавали, что особое внимание они дают одному из детей. Чуточку больше внимания, чем другим. Но опять же, это статистика из США. Но я не знаю, работает ли она у нас. Да и всего в исследовании было всего 384 семьи. Ну Но... И это внимание не всегда получает самый старший ребенок. Тут любимчиком может быть каждый. Ну ладно. Номер два. Ложь об серьезных ситуациях. Вы часто видите, как ваши родители заняты чем-то очень серьезным, что не могут уделить вам время. И что-то мне подсказывает, что такие ситуации были у всех. Возможно, ваши родители говорят, что все в порядке, когда очевидно, что это не так. Некоторые родители предпочитают обнять своих детей, чтобы показать им, что все в порядке, но на самом деле у них очевидные серьезные проблемы. Ну, в общем, как-то так. Поэтому они избегают правды и выбирают вместо нее ложь, чтобы защитить вас. Но думаю, что с этим все понятно. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну хорошо, это заставка последний раз, наверное. Ну а теперь, согласно экспертизе психолога Кайти Роберт, это не всегда может быть самой лучшей идеей. Роберт объясняет это тем, что этот способ более обнадеживающий для родителей признавать ситуацию в таком виде, чтобы дети легко могли их понять. Затем родители могут рассказать им о своих чувствах насчет этого, о том, что они находятся в сложной ситуации, но скоро все будет отлично. Тем не менее, это действительно так. Но не стоит заходить со своими объяснениями слишком вперед, ведь это может оказать как хороший, так и негативный эффект, по мнению Роберта. Ну, а я лишь с ней согласен. Она объясняет, что если ребенку постоянно будут лгать их родители, то у них могут появиться сомнения и недоверие, даже когда их родители говорят правду. Номер три. Санта ценит хорошее настроение. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну, я вначале сказал, что я перевел это видео, а изначально оно было... Сделана из США, но внутри США. А у них, как мы знаем, Рождество – это очень серьезный-серьезный праздник. Но у нас, наверное, тоже серьезно, но у них, кажется, мне серьезнее. А вот Санта у них серьезный из всех серьезных. Поэтому, чтобы понравиться этому серьезному Санту, они ведут себя хорошо. Но они это дети. Поэтому в награду они получат за это от серьезного Санта серьезный подарок. Извиняюсь за топтологию. Я бы мог бы, конечно, не добавлять его в наш список. Но все же решил добавить, потому что мне кажется, что цифра 5 красивее, чем цифра 4. Ну и, конечно, контента будет больше. Ну, короче, я думаю, что вы поняли, почему я решил это оставить. Окей, продолжим. Но для начала стоит начать, что Санта не настоящий. Простите, дети. Как и дети, мы часто слышим такие фразы, как Санта приходит только к послушным детям, или Санта дает крутые подарки, чтобы обрадовать детей. Ну ладно, а теперь чисто мое мнение. Это очень хорошее психологическое направление, чтобы дети вели себя активно, познавательно и имели хорошее поведение. А за то, что они вели себя так послушно в течение года, в итоге они получают награду. Это очень классный трюк. Ну, психологический трюк. Я думаю, что вы со мной согласны, но если не согласны, внизу есть комментарий, можете туда написать. Но не стоит забывать, что я также буду рад вашей поддержке внизу. Номер 4. Отрицание чувств своих детей. Вы, возможно, слышали, как ваши родители говорили вам не плакать, или, возможно, они настаивали, что у вас не актуальные чувства в этот раз, и из-за этого вы получали отказы. Отрицание чувства своих детей – это не самая хорошая идея, и это также форма для развития газлайтинга. Согласно мнению все того же психолога Кати Робертс, эти отрицания очень негативны, они вызывают у детей чувство одиночества и непонятости. И номер пять – я действую только в твоих интересах. Признавайтесь, ваши родители часто говорили вам об этом, когда вы выражаете им свои чувства о их решениях. Для примера, вы рассказывали своим родителям о том, что вы хотите приобрести щенка в качестве питомца, но ваши родители отказали вам, только чтобы тратить деньги на свои собственные желания. Красивая новая машина, даже несмотря на то, что у них достаточно машин для своих нужд, но, возможно, им она действительно пригодится. Вы выражаете свои чувства им, но вместо этого без объяснения вам отказывают. Почему же они врут просто, чтобы избежать решения? Это возможность сделать ваши чувства и ваши мнения, мысли и желания не имеющими значения. Конечно, иногда родители врут детям, чтобы защитить их, но не стоит накладывать на детей ограничения, потому что в противном случае они потеряют себя. Помните, что только вы решаете, каким будет ваша жизнь, и не важно, что об этом думают окружающие вас люди – Поэтому я желаю вам и вашим родителям осознанности и мудрости, а также здоровья. Если вам это видео было интересным и полезным, то вы можете меня и мои старания лайк, поддержать лайком и написать комментарий о том, что вы думаете об этом. Подпишитесь, если не подписаны. Ну а вы были на канале Science TV. До следующих встреч! Конечно были запинки, но я их решил оставить. А почему бы и нет?